Всем привет! Очередной антикризисный вариант для жителей Гомеля. Бакунинский рынок. Товары из Швеции. Зайдем. посмотрим. Что вообще совсем дешаково. Пылесосы, кроволновки от 380. Давайте посмотрим Если нужны деньги, нужно продать что-нибудь ненужное Найдутся покупатели, кому это надо дорогие варианты так что подписывайтесь на канал ставьте лайки кому видео было полезным, пишите комментарии читайте описание всем успехов пока так цена в пятом элементе микроволновка в пятом элементе покупая бу товары вы не имеете гарантию купив в пятом элементе ну, минимум один год так что думайте выбирайте сами посмотрели для сравнения цены, так что ребята выбирайте, где покупать лучше, удобнее дешевле подписывайтесь на канал, ставьте лайки пишите комментарии чем больше комментариев и лайков, тем больше мотивации снимать для вас такие видео, так что всем успехов пока